Добрый день, меня зовут Захватов Константин Алексеевич, я являюсь техническим партнером ЦМИТ Руна, и сегодня хотел бы вам рассказать о 3D-печати, о самих 3D-принтерах. Начнем мы с самого простейшего, с самого маленького нашего Ultimaker to go. Данный принтер использует технологию FDM, у принтера площадь печати 12 на 12 сантиметров, принтер печатает методом наплавления нити пластиковой. Разогревается нить в головке, дальше она подается в экструдер и послойно выкладывается. Таким образом выращивается модель. Данный принтер печатает материалом PLA. Это биоразлагаемый материал, экологически чистый. Если нам нужна все-таки площадь побольше, мы можем печатать на Ultimaker 2 Extended Plus. У данного принтера площадь поверхности, соответственно, уже больше 200 на 200 и на 315 миллиметров. А принцип использования аналогично. Данные принтеры Ultimaker являются номером один а, по своей технологии во всем мире. Вот замечательный малыш, а, рассчитан именно на детей. Все просто. В программе на компьютере вы Устанавливаете модель, нажимаете на кнопку и принтер начинает печатать. У принтера есть Wi-Fi модуль, что не требует никаких подключений ни проводов, ни SD-карточек, ни флешек. А здесь в данный момент представлен принтер по технологии SLA. Это стереолитографический принтер. Данный принтер печатает, изначально заливается в ванночку смола и снизу, Просвечивается лазером. В тех точках, где просветился лазер, происходит процесс затвердевания. Через каждые 2-3 слоя ваночка перемешивается лопаточкой. И таким образом выращивается модель. Данный принтер используется широко в стоматологии, в медицине, в ювелирной промышленности, в точном машиностроении, везде, где нужна высокая точность. На сегодняшний день 3D-принтеры используются во многих производствах при прототипировании, при создании рабочих моделей. Очень много видов материалов сейчас. Это и инженерные пластики, это и поликарбонат, это и нейлон. И также есть, как я уже ранее говорил, это биоразлагаемые пластики. Есть также биосовместимые пластики, которые используются, например, человеку для имплантов. Техника довольно сложная. Соответственно, нужны специалисты. Данных специалистов мы подготавливаем в нашем ЦМИ Труна. Спасибо.